Первый метод, который передал нам этот канал, канал Одина, это метод рунической мантики. Но не гадания в примитивном смысле, а именно мантики как диагностики. Мы с вами уже знаем два вида мантики. Первый это руна дня, что-то там вытащил, посмотрел, совпал, не совпал, но как-то мы с этим вопросом проживаем. Да? Второй вид мантики немножко просложнее, но тем не менее все равно линейный. Трехрунный вид мантики это когда вытаскиваешь ты и руны, выкладываешь их перед собой, как прошлое, настоящее и будущее. Достаточно простой, расшифровывается он очень просто, достаточно просто. Прошлое это предпосылки, настоящее это сегодняшний момент и будущее, что из этих двух форм вылезет завтра. Все эти виды мантики помогали нам лишь научиться считывать информацию, которую посылают руны, точечно, фразами, намеками, командами, но не анализировать ее в комплексе. А Один это очень многосущная программа и она включает в себя сознание все девять миров и тот вид мантики, который он нам передал, включает в себя мантику по девяти мирам, которые я вас и научу. Научу вас этой мантики, но не как конечной формы считывания информации, а как возможности влиять на эту информацию, то есть изменять. Один говорит, в рамках простроены судьбы каждой абсолютно свободы, но в рамках. Осознай рамки и осознай степень своей свободы. Если закон говорит, что если ты не будешь, приступать к рамкам вирда своего, рамкам судьбы что внутри этого вирда ты можешь делать все что угодно, и это не будет являться нарушением закона о том, как это сделать, и показывает следующая работа, которую мы с вами освоим. Итак, заключается она в следующем. Для этой мантики, для этой диагностики, диагностика ситуации, как правило, как на себя, так и на другого человека, здесь нет никакой разницы. Нужна эта мантика для того, чтобы вы осознали свои границы. Как же осознаются эти границы? Для проведения этой мантики вам понадобится ваш мешочек с рунами, с полным комплектом, без пустой руны, пожалуйста. Ральфа блюма нам не надо. Без пустой руны. 24 руна. Как один велел, так и так и работаем. А также схема древа игросиль, которую либо вы нарисуете сами, либо распечатаете, будет она перед вами лежать как матрица. Дальше на это древо, на каждый из миров, вы вслепую начинаете выкладывать руну. При этом не переворачивая их, если она вышла, выпала в перевернутом состоянии, вы ее так и оставляете. Потому что для мантики это имеет значение. Это понятно? Понятно. Записываем. Первая руна, которую вы выложите, это руна на место мира Медга. Мига Первая руна идет на Медгард. Означает она комментарий текущей ситуации. На второе место, на вторую позицию, вторая руна у нас идет в мир Йотунхейма. Йотунхейм. И означает руна на этой позиции предпосылки прошлого, которые привели к этой ситуации. И для нас с вами не секрет, что все совершенное в прошлом является основанием для сегодняшнего дня. Так? Ну, что-то будем считать, что выкидываете. Руна третьей позиции идет мир Ванахейма. Ванахейма и означает будущее развитие ситуации. Прошлое, проявленное в сегодняшний момент неизбежно приведет к какому-то определенному будущему, и руны покажут вам какому будущему. Это первая мантика трех руна, которую я вам говорила в самом начале. Но это было бы не мантика Одина, если бы мы не развивали эту тему дальше, ведь есть еще мервис, которые наверняка тоже что-то обозначают. Четвертая позиция, это позиция Сваттрахейма. Мы выкладываем руну на эту позицию и в этом случае она означает ошибки и проблемы, Ошибки, совершенные в прошлом и существующие сейчас проблемы внутри сознания, которые приводят именно к такой комбинации, к такому прошлому, к такому настоящему и, как следствие, к такому будущему. Пятая позиция. Мы выкладываем в мир Альфей. Которая в противоположность руна на этой позиции, показывает нам алгоритмы победы. Что мы можем сделать, чтобы ситуация была максимально благоприятна для нас. Шестая руна идет на позицию Нихихей. И показывает она, что самое главное в этой текущей ситуации, действительно очень важно, то, что, как правило, не меняется. Седьмая руна идет в мир -хель. И показывает нам наихудший выход из ситуации, наихудшее развитие ситуации. То, что однозначно уйдет в Хель и Хель обратно не отдаст, потому что это не нужно никому. Ни вам, ни миру, вообще ничего. То, что попало на седьмую позицию в мир Хель, это однозначно отстой не нужный никому. Но есть еще две позиции, которые показывают нам совсем иное развитие ситуации, а именно восьмая позиция, мир Муспельтейма, описывает шанс, что может быть толчком к изменению ситуации, к развитию ее в более позитивном для вас ключе. А девятая позиция, понятно, у нас отходит на Асгард и означает в противоположность Хиль наилучший выход из ситуации. Самый лучший. Любую ситуацию вы можете разложить по системе девяти неров. Любую. Любого человека. И чем больше вы будете ее раскладывать, тем в большей степени руны начнут звучать в вашем сознании, как будто они начнут с вами разговаривать. Они свяжут вам всю картину человеческого бытия в такую непротиворечивый рассказ, что вам станет абсолютно все понятно. Но приходит это с практикой. У кого-то включается сразу, у кого-то через несколько времени. Практика. В любое время, в любом случае вы сначала попрактикуетесь, раскладывая руны на те или иные ситуации и учась слышать их, пока все понятно. Да? Прямое перевернутое значение положения руны имеет значение в данном случае. Ну, например, вы комментируете какую-то ситуацию, сейчас вы попали в сложную историю, да? Вы вытаскиваете руну, складите ее, ну, предположим, на первую позицию, Нидгарда, а вам выпадает перевернутый перт. Как бы мы расшифровали перевернутый перд с точки зрения комментариев текущей ситуации? Не твоя судьба. Не твоя судьба или изменение судьбы. Неправильный выбор, неправильный жеребий. жеребий потому что выбор был бы кинас. А это жеребий. В любом случае изменение судьбы, перемена судьбы. Руна, например, Иса, попавшая на мир. Йотунхеймо показывает причину такой ситуации, да? стагнация, остановка, ты когда-то остановился и сейчас твоя судьба меняется. А к чему это может привести, например, показан мир Ванахеймо, предположим перевернутый ангиз, что ты потеряешь защиту. Все остальные соответственно, руны показывают нам, разворачивают эту ситуацию, по какой причине это произошло, что ты сделал на уровне сварта -Хейма, что это привело к ошибке. Да? Ситуация, чем это может закончиться, вообще никому не надо. Что ты все-таки можешь сделать в этой истории, чтобы предотвратить сейчас эту стагнацию, чтобы обрести защиту? Какое действие с точки зрения Альфхейма было бы максимально эффективным сейчас, чтобы ты получил свою защиту и не лишился ее в будущем? И, соответственно, Асгард показывает, что если сделать так-то, так-то и так-то, то ситуация будет максимально идеальной. И чем больше вы будете вопрошать вот по этой системе, тем в большей степени вам будет слышно. И поверьте, на таком обширнейшем канале, как Один, лимитов мантики нет, хоть каждые пять минут выкладываете, Хоть на любую ситуацию прошлого, настоящего и будущего. Ваша задача это научиться слушать руны так, как будто они говорят вами голос, с вами голос. И вот когда вы этому научитесь, следующим шагом будет это использовать. Получены мантики и результатов мантики для изменения ситуации, причем магическим путем. Первый метод говорит о том, что любое изменение ситуации должно поддерживать закон равновесия и, конечно же, не вмешиваться в уже простроенный вирт, судьбу человека. Но что такое судьба человека? Это неизменная линия, которая вот от сих до сих, и она не меняется в течение жизни. Судьба человека развивается во времени, а значит и в пространстве среди других людей. А значит, она неизбежно будет учитывать вот это изменяющееся пространство. Сегодня у вас один Витр, вирт при сложившейся ситуации, а завтра начнется там, смена правительства, война, или наоборот там, всеобщее благоденствие, вирт изменится? Изменится, конечно. Соответственно, любой вирт, он достаточно адаптивен к общему вирту. Один это общий вирт, ваш мир обозначенный. Но завтра вы будете на ту же самую ситуацию раскладывать, и руны могут выпить совсем другие. Почему? Потому что на утро изменился общий вирт. А значит и ваш вирт требует перепросмотра. Это понятно? То есть на одну ситуацию можно? можно, только не подряд, а в разные дни. Да? Рунам стараться три раза подряд один и тот же вопрос не задавать, а то они обидятся. Как руны обижаются, вы эту информацию поймете сами. То ли они все время падают у вас из рун, да? то ли как вы с ними договоритесь. То есть просто не, не оста... Или путают информацию, вообще перестают что-либо отвечать. Вот у меня, например, с рунами есть такая договоренность. Если я задаю вопрос и он, мягко говоря, не вовремя, ну не вовремя, смена пространства, ситуация еще не определена, или еще какие-то внешние воздействия, которые не сформировали еще вверх на определенный вопрос, мы с рунами договорились, выпадает три подряд. Вот три иса подряд выпало, это значит, положи руну в мешочек и пойди займись общественно полезным делом, не, не, не, мучай, не мучай пространство, все еще, еще формируется, еще пока ничего не ясно, все еще пишется. И у вас у каждого будет такой свой собственный механизм, когда руны вам говорят, заткнись. И наоборот, когда руны вас зовут к себе, говорят, ну вот сейчас самое то, вот сейчас мы тебе готовы ответить на поставленный вопрос. Поэтому не стесняйтесь, что называется насилуется руны, но старайтесь задавать разные вопросы, а одну и ту же ситуацию подряд не обсуждайте. Постарайтесь выдержать хотя бы ночь да, или там через полночь проходить. Да, вот таким вот образом. Но опять же, это приходит только с опытом. Когда вы научитесь считывать эту информацию, вы поймете, 9 рун это лимиты, из 24, 9 вам выделены как для описания этой ситуации. Это творчество, здесь никогда нет, вот делай раз, делай два, делай три, да, ошибся в заклинании, все через три года, начиная с ночёра. Нет, напротив. Чем больше ты практикуешься, тем больше ты ошибаешься, тем больше ты обращаешься к Одину и говоришь, один, что-то я туплю. Ну, пожалуйста, вот, вот я здесь не очень понял. Он с удовольствием помогает на самом деле, когда к нему обращаешься за знанием, а не один помоги, один сделай, один там защити, спаси, сохрани. Я конечно, говорю, ну, учи, ну, действительно, ну, да на редкость туплю. Ну, просто, ну, все, мозги с банки, с уборцами не вынимаются, там, лежат. Он с большим удовольствием помогает, потому что это бог, который строит свое образование, которое обучение стоит на вопросах. Он не придет к тебе и не скажет, что ты баланс делаешь. Пока не спросишь, он не ответит. Так идет любое обучение. Задай вопрос и ты получишь ответ. Но если вопрос не задан, на что отвечать? заповеди тебе слать? Это не туда. Все, что надо написано в этом.